кала статейки заплануя на кредитку. закрыты кредит ку видразу стес якась халепа, то сын захворил то попала в лекарню я Як, я замкнет коло не бы зробила а потратила на очеку не проблемы еще земное не так вся проблема ваша заключается в том что человек должен знать что существует два принципа везения это везение и антивезения дело в том что как везет человеку то точно так же и не везет с чем это связано смотрите что такое везение допустим допустим есть поезд и этот поезд он должен уйти в 8 часов вечера и человек который везучий приехал на 15 минут позже и поезд этот не уехал он почему-то там на 15 минут застоялся на перроне этот человек везучий сел и уехал а человек невезучий, он приедет вовремя, но поезд уедет раньше. И с чем это связано? Это связано с тотальным проявлением наших эмоций, которые есть на протяжении нашей жизни. Эти тотальные эмоции связаны с тем, как мы воспринимаем окружающий мир то есть есть у нас радость или нет у нас радости если на протяжении целого дня вы не испытываете состояние радости вас ничего не удивляет и вы в общем-то угрюмый человек то у вас включается антивезение и вам будет не вести если почему потому что если угрюмость то тогда вам будут давать угрюмость, которая будет создавать угрюмость а если радость то тогда будут создаваться события в виде вот таких событий которые будут создавать радость вот и ответ на Ваш вопрос почему происходит так что человек отдавая не может отдавая кредиты появляются новые дыры а это тоже имеет определенное значение вы находитесь в эгрегоре находитесь в эгрегоре который вот вас затянул это эгрегор деньги я об этом очень широко рассказываю почему вы не знаете я не знаю в своей первой ступени школы кайлас и очень там подробно как раз объясняю почему именно отдавая деньги мы вновь попадаем в долги и как с этим справляться там я объясняю что единственный вариант выхода из этого эгрегора и вообще выхода из эгрегора это отдавать больше и радостно это делать поэтому я понимаю что вот сын захворю попала в лекарню и так далее нет денег старайтесь больше денег отдавать нет денег старайтесь больше денег потратьте на какую-то прям нереально ненужную вещь какую-нибудь там дорогую там, картинку я не знаю там и так далее есть второй вариант это пост то есть для того чтобы выйти из эгрегора можно пропаститься то есть выбираете два дня в неделю это понедельник и четверг или вторник и четверг и посвящаете эти дни тому чтобы вырваться из вот такой халепы как вы сказали почему скорее всего вы находитесь в некой такой ментальной системе в которой для того чтобы выйти из чего-то вы должны пройти путь стенаний или стяжательства если у человека все хорошо, все хорошо и что-то плохо, то тогда это долг, то есть вы этот долг должны кому-то за что-то. И вы этот долг можете выплатить дополнительным стяжанием. Каким? Болью, страданием или голодом. Поэтому выберите день и говорите, сегодняшний день я посвящаю тому, чтобы выйти из страданий и своих долгов. И целый день с благодарностью ничего не едите, допустим, в четверг если не получается то и в понедельник или во вторник и в четверг это проверено сто процентов работает